Меня зовут Вадим, а я расскажу о промышленной революции. Саша? Промышленной революция называют переход от ручного труда к машинному, который произошел в Англии в 18 веке, а позже распространился на весь мир. Я расскажу, какие процессы мы этому способствовали, почему промышленная революция произошла именно в Англии и почему позже Америка перехватила лидерство. Основные факторы, которые способствовали промышленной революции, это... Структура, труда, структура заработных плат в мире, добыча угля в Англии и ситуация с хлопковой тканью, там, собственно, спрос на нее. Я расскажу про каждый из этих факторов подробнее отдельно. Также, среди прочего, были другие события, которые способствовали промышленному перевороту. Например, развитие науки, изобретатели пользовались уже наработками ученых, патентное право, изобретатели не боялись заявлять в открытую о своих правах и праве заработать на своем изобретении. Была развита торговля, там самая известная торговая компания тех времен это британская и компания. Ну и множество других факторов, та же эпидемия чумы 14 века сыграла свою роль. Так что же было особого с заработной платы? Дело в том, что в Англии в 1700, в 1700 году была самая высокая заработная плата у ремесленников во всем мире. Общая разница между европейскими и азиатскими странами, тут вот плохо видно, там еще есть график Китая, но вот общая разница между Англией, Нидерландами и азиатскими странами вызвана, вызвана открытием Америки. В конце 15 века Колумб открыл Америку, начался приток золота американского золота в Европу, и это вызвало двухвековую инфляцию. В течение 200 лет постоянно росли цены, но при этом росли и доходы у ремесленников. В восточных странах этого процесса не было, и общий разрыв цен и зарплат получился очень большим. Самые низкие доходы были у индийских ремесленников. Среднестатистический индийский работник получал менее 2 грамм серебра в день за свою работу. В то же время английский работник получал более 10 грамм серебра. То есть разрыв в зарплатах составлял почти 8 раз. Дальше. Следующий фактор – это добыча угля в Англии. К 1700 году в Англии вырубили почти весь лес. Его использовали просто для отопления домов в холодное время года. И люди начали переходить на каменный уголь, не очень удобное топливо, но больше было топить нечем. Вырос спрос на каменный уголь, это привело к развитию шахт, добывающей промышленности. И в итоге сложилась такая ситуация, что в Англии обнаружили много угля, которого легко добыть уже в, развитом, в, развитом, в условиях развитой горной промышленности. И уголь в английской глубинке стоил на порядок дешевле, чем на континенте. Он стоил в 5 раз дешевле, чем в Лондоне, и в 10 раз дешевле, чем в Париже. Уже эти два, изобретения, уже эти два события создали очень, очень сильный перекос. У нас самая дорогая рабочая сила в мире, при этом самая дешевая энергия в мире. И у предпринимателей, у людей, которые занимаются какими-то делами, возник большой интерес, как бы заменить дорогого рабочего, которому приходится платить 10 грамм серебра в день, на почти бесплатный уголь. И много работы велось именно в этом направлении, прежде всего, как бы заменить людей на шахтах. И первым таким удачным изобретением стал паровой двигатель Томаса, Томаса Никомана, который он изобрел в 1712 году. Принцип работы следующий. Котел нагревается, наполняет цилиндр паром, поднимается поршень, после чего цилиндр перекрывается, в него вбрызгивается вода и поршень под действием атмосферного давления опускается. Это очень неэффективная машина по современным меркам, но в условиях, когда надо из шахты выкачивать воду, это вот вторая часть подключена к насосу, от Шахты нужно выкачивать воду, при этом на шахте почти бесплатный уголь, и нам не нужен человек для этого. Просто какая-то машина, это чудо своего времени, которое реально было интересно предпринимателям, и таких машин настроили около сотни в разных шахтах. Но тем не менее промышленная революция — это не только паровые двигатели, это и хлопковая промышленность. Что же особого было с хлопком? Исторически Англия специализировалась на производстве шерстяных тканей. Связано это с тем, что в XIV веке после эпидемии чумы много людей умерло, и пахотные земли было некому обрабатывать. Их отдали под пастбища. Выращивали овец на плодородных землях, у них росла хорошая шерсть, ее было много, и Англия снабжала шерстяными тканями и всю свою территорию, и большую часть Европы. Но к 1700 году появилась мода на хлопковые ткани. ост компания провела рекламу и начала импортировать хлопок из Индии. Проблема хлопка в том, что он очень трудоемок. Требуется в 6 раз больше человеческого труда, чтобы получить такое же количество ткани. Но разница в зарплатах между Индией и Англией позволяла произведенный в Индии ткани продавать в Англии по цене, которая была приемлема для англичан. Собственно, такая ситуация всех устраивала, и о никакой промышленной революции речи вообще не шло, потому что ну, зачем что-то делать в Англии, если все дорого, а в Индии вот уже делается и дешево, просто надо привозить готовое. Но это не устраивало производителей шерсти, потому что их начали вытеснять с их собственного рынка. И для защиты своих собственных интересов, своих доходов, они пролоббировали целый ряд законов, один из которых я вот сейчас зачитаю, это закон 1701 года, Хлопок и материи смешанные с шелком от производителей из Персии, Китая или Аст-Индии, которые возятся в наше королевство, запрещаются для ношения. То есть запретили импорт хлопковых тканей для того, чтобы защитить свои интересы. Были и другие законы. Например, был закон, запрещающий хоронить людей в чем-либо, кроме шерстяной одежды. Ну, мол, они при жизни не хотят носить наше, вот пусть носят после смерти. Ну, тем не менее, мода на хлопок уже сложилась, и спрос предъявляли со стороны королевского двора и аристократии. Такие богатые клиенты могли себе позволить ткань, произведенную трудом дорогих английских рабочих, и стали появляться мануфактуры, занятые производством именно хлопковой ткани. Она была дорогой, но, тем не менее, покупатели были. И вот уже... Эти мануфактуры создали большой спрос на то, чтобы как-то удешевить производство или нарастить объемы производства, потому что спрос был, цена дорогая, удовлетворить нужно больше производить и желательно еще при этом дешевле производить. Тоже сюда подключились изобретатели, начали предлагать различные решения. Первым удачным, там, далеко не самым важным, но зато очень показательным была… Предельная машина Дженни, изобретенная Джеймсом Харгрифсом в 1768 году. Она позволяла одному человеку прясть одновременно 8 веретен, а усовершенствованная конструкция позволяла прясть 24 веретена, В то время как один работник вручную может прясть только одно веретено. То есть представьте, насколько она повышала продуктивность работы одного ремесленника и, то есть, и удешевляла себе стоимость единицы ткани. Также с этой машиной связаны первые бунты рабочих, которые испугались остаться без работы. То есть такое резкое увеличение продуктивности за счет машин. Рабочие, когда, ну, люди, когда узнали вот, в деревне Харгривса, что он изобрел такую машину, они вломились к нему в дом, разломали машину и большую часть мебели. А позже, когда Харгривс переехал в другой город, установил машину на фабрику, ее снова разгромили. И только с третьего раза удалось установить эту машину и уже ряд других на фабрику и действительно использовать их в производстве. Такая уже сформировавшаяся фабрика создала еще дополнительный спрос на другого рода изобретения. Все эти механизмы нужно приводить в движение. И можно, конечно, нанять силоча, который будет это крутить за 10, а то и 20 грамм серебра в день. Но уже была изобретена паровая машина, которая умела двигаться, что-то двигать, и вполне логично было принести ее на фабрику. Но правая машина никому она не очень подходила, потому что она двигалась неравномерно. Она в одну сторону двигалась под собственным весом, в другую — под действием атмосферного давления. И прорывом здесь стало изобретение Джеймса Ватта. В 1782 году он изобрел параатмосферную машину. <coughs> Плохо видно, но... а, Суть ее в том, что поршень двигался паром в оба направления, то есть уже не атмосфера и собственным весом, а пар двигает поршень. При этом цилиндр не нужно вбрызгивать воду, его не нужно охлаждать, это значительно повышает КПД, не нужно будет и охлаждать и нагревать. И к тому же Вад приспособил центробежный регулятор. Это вот эта штучка посередине, чем быстрее он крутится, тем сильнее перекрывает доступ пара к цилиндру, и таким образом притормаживает двигатель. То есть позволило контролировать скорость вращения, то есть двигатель вращается равномерно и контролируемо. Уже вот такую конструкцию удачно удавалось использовать на фабриках. За полтора века изобретений и их усовершенствований английским производителям удалось настолько снизить себестоимость производства, что... К, году, к 1830 году ткань, произведенная в Англии, в самом дорогом месте в мире, стоила дешевле, чем ткань, произведенная в Индии ручным трудом. И мировые товарно-денежные потоки перевернулись. Раньше ткань завозили из Индии в Англию, теперь ее повезли из Англии по всему миру, в том числе и в Индию. И таким образом окончательно разорили индивидуальных ремесленников везде, куда только добрались. «Равнины Индии белеют костями ткачей», написал британский генерал-губернатор в 1834 году. Не для всех промышленная революция была светлым будущим, кто-то при этом и пострадал. Но, тем не менее, она произошла как исторический факт. Промышленность победила ремесленников в праве производить товары массового потребления, потому что она была объективно дешевле. И как же она дальше распространялась? Значит, Как только стало известно, ну, понятно всем, что промышленность выгодна в любой точке мира, выгоднее, чем ручной труд, ее начали быстро переносить в другие страны. Причем именно правительство этих стран было, было заинтересовано в повышении благосостояния, ну, себя лично прежде всего. Для этого они поднимали таможенные барьеры для того, чтобы предприниматели не занимались не торговлей, не импортировали ткань, а были вынуждены перенести целый завод и уже торговать внутри страны. То есть так промышленная революция распространилась по Европе и также докатилась до Российской империи. Особая ситуация сложилась в Соединенных Штатах Америки. США, так же, как и все остальные, подняли таможенные барьеры до 30%, там, до 30-40% по некоторым товарам. И вынуждали предприниматели переносить целые производства внутрь страны. Но в США только вот недавно закончилась война за независимость. Там еще более дорогая рабочая сила, там бесплатно раздают землю, земли очень плодородные. И ну, люди просто приезжают, выбирают себе участок, там, какой только смогут обработать, И очень хорошо живут как фермеры, там 92% населения 1830 года в США это фермеры. Чтобы заставить их пойти в город на фабрику, нужно очень много платить денег, то есть... Стоимость труда в США еще более высокая. И поэтому целый ряд изобретений, которые в Англии уже не применялись, потому что там можно все-таки нанять людей на фабрике старого образца. А новые какие-то изобретения, например, комбинированная предельно-ткацкая фабрика, была впервые построена именно в Соединенных Штатах, потому что, несмотря на дороговизну самой фабрики, там она не по карманам англичанам, незачем, она все еще выгодна в Соединенных Штатах, потому что она дешевле, чем дорогой американский рабочий. И многие думают, что Соединенные Штаты стали мировым лидером после Второй мировой войны за счет военной промышленности. Но на самом деле еще в 1900 году отмечали техническое превосходство Штатов за счет именно вот таких инноваций, которые втиснулись вот в этот коридор между заработными платами английских и американских рабочих. Ну, а индустриализация, быстрая индустриализация, которая была уже последним этапом после Второй мировой войны, связана с переносом американских рабочих мест в эти страны. То есть есть та же отдельный термин, экономическое чудо там, немецкое экономическое чудо, японское. И это причем не перенос производства, это перенос именно рабочего места. Завод принадлежит американцу, он производит что-то для американцев, но с целью удешевить производства нанять людей подешевле, потому что американцы же дорогие до сих пор, переносим завод туда, где дешевле. Там в середине 20 века наиболее дешевые места, наиболее дешевая рабочая сила — это Германия и Япония. Подконтрольная территория, образованные люди и, там, и с очень низкими зарплатами ну, после войны. Ну, собственно, благодаря тому, что они были первыми в этом процессе, они сейчас также являются наиболее развитыми технологическими странами. Позже подсоединилась Южная Корея, причем Южная Корея уже целенаправленно вела политику импорта американских производств. Ну и последним был Китай. Из-за очень дешевой рабочей силы там, 20 лет назад в Китае средняя зарплата была 50 долларов. По сравнению с американскими там, 5 тысячами. То есть там, да, огромный прирост, огромная экономия на заработной плате при переносе производства в Китай. И, собственно, вот мы пришли к современной картине мира. Не буду вдаваться в подробности. Это карта счета текущих операций в разных странах. То есть коричневенькие это импортеры, которые потребляют, а зелененькие это экспортеры, которые производят. И вы можете видеть вот картина: американские производства выехали из Америки в другие страны, но при этом потребители остались в Америке, и Америка является основным импортером почти всего, что производится. В то же время основными экспортерами являются Китай, Япония и Германия. Ну, половина остальных зелененьких стран это на самом деле производители нефти, которые, собственно, подпитывают всю эту большую мировую экономику, которая, собственно, выросла из американской, но сейчас это уже одна сплошная мировая экономика. Ну и чтобы подвести итог, я хочу сказать, что изучайте историю. То есть, вот я рассказал вам за 15 минут о том, как развивалась вся промышленность от ее зарождения до вот наших дней. И какие и вот вы сейчас можете видеть, что у нас одна сплошная мировая экономика. Можете думать о том, как встраивать туда другие страны. Вы можете там сразу подумать о том, что бесполезно строить экономику внутри какой-то конкретной страны. Можно сделать множество других полезных выводов и, про, и конструктивно рассуждать про экономику. Так что изучайте историю, она поможет направить ваши усилия. И это все. Спасибо. Задавайте вопросы. Вопросы? Нету. Что сказал? Троцкий сказал, что в Англии никогда не будет пролетарской революции. А, что что в не будет пролетарской революции. Ну, ну вот, не знаю на самом деле, то есть, почему? А, ну, мож, может быть, потому что там средний класс в Англии вполне устраивал. Там, их не... Конечно, он был бедный. А, ну и еще, средний класс в Англии – это все-таки не рабочие. А, рабочие на фабриках – это там бедные люди, там, которых там, до пролетариатов там, не дотащили, их, там, в Америку уехало все. Вот средний класс в Англии – это все-таки нотариусы и финансовый сектор, который обслуживал Лондон. То есть вот Лондон и... Там Большая машина, которая его обслуживает, это вот всякие нотариусы, банки, финансовый сектор. Я не думаю, что… Просто рабочие банки отличаются от рабочих сельдов? Ну, я не знаю, на самом деле. О культурных различиях. Это не мультурные, это культурные различия. Да. Вопрос такой. То есть развитие промышленности может привести к тому, что какие-то люди, какая-то группа людей потеряет работу, правильно? Ну, было и происходит. А Переходить на другую работу? А, ну, то есть в Америке сейчас более 70% населения работает в сфере обслуживания и перераспределения. Они там работают в Walmart все и там, продают то, что покупают. Серьезно. То есть ну, серьезно. Ну, то 70%. А производство? Да. такой вопрос. В связи с тем, что у нас сейчас очень много автоматизации, да, uh -huh. о -то, том, со временем, с течением в будущем автоматически. И человека, который не станет обязательным, и все автоматически... Ну, да, я на самом деле тоже ждал этого вопроса, потому что такая тема, которая всех в последнее время волнует. Вот, там, сможет ли, смогут ли машины полностью заменить людей? Технически, да. То есть технически у нас есть достаточно мощностей, и по всем направлениям наука и исследователи бьют, там людей могут технически заменить почти где угодно во всем. Но в условиях капитализма, мы живем все-таки в капиталистическом мире пока еще, людям нужно как-то получать деньги, людям нужно заработать деньги. Есть, вот, и прежде чем говорить о том, что машины заменят людей, расскажите мне, как люди будут получать деньги в другой системе. Вот, и пока вот этого перехода нет, люди, которых увольняют за счет машин, они либо просто перестанут покупать, и все развалится, что машина, ну, все эта машина работает, потому что есть спрос. Там пропадет спрос, все развалится. Либо люди начнут конкурировать с машинами и удешевлять свою зарплату. Ну, то есть согласятся работать за меньшие деньги. Потому что либо вообще нет денег, либо соглашаешься за меньше. Вот, так что полностью не заменят людей. Всегда будет работа в капитализме. Еще. А может быть такое произойти, если мы видим, что ту работу, которую раньше мы делали за 5 часов, мы сейчас можем делать за час. И нам просто нужно меньше работать. Да? Получаем... Ну, это опять-таки... Кому нам? Вам, людям, которые работают, никто слова не давал. Вы спросите у вашего начальника: а нужно ли нарастить объемы производства? Если он скажет, что да, нужно, то вы будете работать. А если он скажет, что нет, не нужно, он просто уволит половину, чтобы получить больше прибыли и не платить вам зарплату. То есть, ну вот такой капитализм. Это ситуация, ну, опять-таки, это ситуация в Америке, в Германии. Да, ну особенно Америка, то есть вот, можно предыдущий слайд? Вот, в Америке тоже там мог возникнуть вопрос, вот если все производство выехало, то откуда у них деньги, чтобы все это покупать? Тоже их спонсировали там, прежде всего, после войны первые там, лет 30-50 за счет того, что они во время войны их насильственно заставляли покупать облигации займа и займа предприятий. Потом эти займы начали погл... возвращать, и у них появились деньги. А во-вторых, да, там, за счет госдолга наращивают госдолг, и при этом раздают люди день... деньги людям. То есть, вот другой способ. Но... Ну, тоже. То есть это уже такой вопрос политики и будет ли у государства деньги на это. Ну, нет, но в Германии, да? ну пока еще есть. Пока, народу, а потом... пока еще есть. Пока у них положительная сальда, они там работают, работают и забирают себе деньги из Америки, а просто в Америку отправляют то, что излишки своего производства. Пока да. Вот. А как будет дальше, не знаю. Да. Да -да. Почему, тогда Америка, когда Америка до Первой мировой войны была одной из самых бедных стран, раз у нее разворачивается производство, она все автоматизированная. Но не была бедной страной. Была бедная страна, была страна. не да. была. Да, да, да. Лю... Ну, я не знаю, как страна, но люди, вот в 1830 год, люди в Америке, вот просто вот приехать, посмотреть, как живет человек среднего класса в Америке, человек среднего класса в Англии, американец жил богаче. Ну, он жил богаче за счет шаровой земли, давай. Ну, шаровой земли, да. Ну. Ну, у них только что закончилась война, потом, потом еще одна гражданская война. То есть им было не до внешней политики. Нет, гражданская сейчас. Гр... Вот гражданская война, да, она там они до ну рабы были в, в 830 м рабы были только в южных штатах. Да, а северные были промышленными. Спасибо.